Дождь целый день кап-кап, то зачистит, то утрется. Выйдешь в мокнущий краб, кепка и куртка сольется. Долго сижу у окна, грустно смотрю на рябину, А над верхушкой она выгнула облаком спину. Мелкая птаха в кустах, муху склевав с путины, Сделав вираж метров вздох промокшие спины, без выражения лиц, у люди к заботам, рота за ротой, как шприц, верхнюю четверть понотам, без выражения лиц, у людей к заботам, рота за ротой, как шприц, верхнюю четверть понотам, по нет тебя рядом, и пусть, нет тебя, Слитых напружных, сердце потери и грусть между двух стуков натужных, дождь целый день и капка то зачистим, то утрется, выйдешь в вмокнущий краб, кепкая куртка сольется, дождь целый день и капка, то зачистит, то утрется, выйдешь в вмокнущий краб, Кепкая куртка сольется.